Здравствуйте, дорогие весы по Солнцу и весы по восходящему знаку! Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября! Дорогие весы, в начале недели Луна будет находиться в знаке Рыб в фазе полнолуния. 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе Рыб произойдет полнолуние. Влияние этого полнолуния будут ощутимы в течение всей недели возможно перемены в ваших повседневных рутинных делах, изменения условий труда. В этот период вам следует обратить особое внимание на свое здоровье. Между вашей планетой Венерой и Луной будет образовываться напряженный аспект. Кроме этого, Венера образует оппозицию с Нептуном в этот период. Могут возникнуть проблемы психического характера, расстройства пищеварения, аллергические реакции. Вы можете почувствовать усталость в связи со сменой времени года. Вам следует больше отдыхать и следить за своим питанием. В этот период можно приступить к диете или к оздоровительной программе. В полнолуние и после него вы можете быстрее избавиться от лишнего веса. Кроме вопросов, связанных со здоровьем, вы можете заняться пересмотром своего гардероба. Возможно изменения, касающиеся сотрудников на работе или ваших домашних питомцев. Вместе с влиянием этого полнолуния вы можете приобрести новых животных или заняться вплотную уходом за ними. В особенности в первые три дня недели полнолуние может обострить нашу чувствительность. Также повысятся творческие способности в области искусства, потому что Венера образует оппозицию с Нептуном, дорогие весы. Это очень подходящий период для занятий и хобби. Вы сможете продемонстрировать свои таланты. Ближе к выходным 12 и 13 числа, когда Луна будет находиться в знаке Тельца, вы еще лучше сможете использовать эти влияния. На этой неделе, 14 числа, Марс переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца, где будет пребывать до 27 октября. При нахождении Марса в Стрельце вы будете находиться в благоприятном периоде для того, чтобы заняться образованием, отправиться в поездки, заняться вопросами, связанными со средствами массовой информации, дорогие весы. Марс будет поддерживать вас, придавая вам энергии. Ваша жизнь в целом может оживиться, усилиться в вашей связи с близким окружением. Однако в данный период вы можете вести себя слишком жестко при общении. Меркурий в течение этой недели будет находиться в знаке весов. Вследствие этого вы сможете хорошо выражать свои мысли, как письменно, так и устно. На этой неделе вы сможете легко улаживать все свои дела, связанные с образованием и любого рода контактами, дорогие весы. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!